Я Валерия Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема – размер нашего эго. Оно действительно нам мешает жить, это эго. Оно действительно растет в размерах. Оно действительно становится тяжелее, набирает вес. Оно действительно нам мешает дышать, смотреть, ощущать, чувствовать. Иногда даже дышать. Что происходит в такие моменты, когда мы кормим буквально из рук наше эго? Прежде всего нужно понимать, что эго – это в том числе все те проявления эмоций, которые чужды просветленным духовным людям. Это и зависть, ненависть, злоба, ревность, постоянное желание кому-то что-то доказывать. Это то самое пресловутое эго, которое еще можно назвать гордыней, в том числе эгоизмом. Когда мы задираем нос, когда кому-то что-то пытаемся доказать, это все желание эго, это все его собственное проявление. А как мы его кормим? Очень просто. Мы продолжаем жить в социуме, продолжая грешить теми, сам теми самыми чувствами, которые я перечислил. Мы завидуем, мы злимся, мы ревнуем, обижаемся. Простой пример. Вас не поблагодарили, то есть вас не оценили. Вами что-то было сделано, либо произведено, либо сказано. Вас не поблагодарили. Естественно, задето самолюбие. Ваше эго, оно ранено. Оно будет визжать и орать внутри, разрывая вас на куски, заставляя, вынуждая вас пойти разобраться, поставить точку. Доказать себе, что ты сильнее, умнее, красивее, что ты лучше других. Это требует эго. Она хочет добиться превосходства во что бы то ни стало, над вами и над людьми. Другой пример. Вы что-то потеряли, либо вас что-то украли. Вы обязательно хотите эту вещь найти, вы больны этой вещью, вы не можете от нее ни на миг отойти, вы задыхаетесь, вы ищете. Это тоже эго. Оно невероятно жестоко по отношению к нам и к людям. Это как некая крыса. Глухая, слепая и немая, которая не понимает, что происходит, но ей только давай. Она желает все вокруг. Она абсолютно не понимает, что происходит, но ей подавай. И днем, и ночью, всегда. Другой пример. Было некое оскорбление, либо шутка над вами. Было задето ваше самолюбие, или, как вам показалось, ранили вашу репутацию. Это просто невозможно, что происходит с людьми в такие моменты. Бесимся, кричим, приходим неистоством, но нам самое главное наказать обидчика. Мы должны доказать, что он не прав. Обязательно и доказать. Он должен это узнать, услышать, увидеть и понять. Он должен согласиться. Лучше бы, если бы он склонил голову, попросил прощения. А в идеале многие хотят, чтобы разбить ему кровь лицом, повыбивать зубы, унизить, наказать, опустить, как некоторые любят. Это эго. Оно бывает бесчеловечным, жестоким, абсолютно неадекватным, Пускается в такие авантюры, что становится буквально беспредельным. Многие люди позволяют это делать, позволяют эго управлять самим собой. Но вдумайтесь, сколько времени и сил отбирает у вас желание вашего эго. Оно иногда не дает жить, не дает ходить. Не дает чувствовать, оно затмевает весь мир. Вы не понимаете, что вокруг происходит. Вы то плачете, то ревете в злобе, то кричите, то эти ногами рвете, на голове волосы бьете, вокруг раскидываете вещи, сжигаете, материтесь. Теряете рассудок и теряете контроль над собой, над ситуацией. Но что было бы, если бы все это ушло? Вдруг момент улетучилось и исчезло. Правильно, вы были бы свободны и счастливы. Так вот, я хочу вам открыть глаза и сказать, если вы научитесь хотя бы для начала контролировать свой эгоизм, свое эго, если вы для начала научитесь поменьше ему прислуживать и не прислушиваться к нему, вы обретете вкус свободы, вы почувствуете, что значит быть свободным от желания эго. Оно забирает ваше время. Вы можете в обиде, в злобе, в зависти, в ненависти и в злости просидеть час. Два, день, три дня. Люди иногда могут по году сидеть, по два. В этом отвратительном, поглощающем, невероятно опасном и жестоком состоянии. Когда параллельно с болью, которую чувствует ваше эго, в тело и в вашу жизнь приходят болезни, серьезные проблемы. Иногда даже с психикой. Люди не контролируют свое эго, они не контролируют силу своей злобой, ненависти, зависти или ревности к человеку либо к ситуации. Они прислуживают эго. Это действительно так. Мы рабы своего эго. Мы настоящие рабы. Не будьте рабами. Отключите это состояние. Заткните рот, глаза и уши вашему эго. Вырвите его из груди и из головы. и забудьте, игнорируйте. Издевайтесь, смейтесь, унижайте, цинично над ним шутите. И тогда оно постепенно будет уходить. Ему не будет места в вашей жизни. Оно уйдет. Рано или поздно уйдет, если вы прислушаетесь к тому, что сейчас услышали. Боритесь за свою жизнь, за свою свободу. Вне эго, вне вашей гордыни и завышенного самолюбия. Будьте человеком с большой буквы. Научитесь жить без этого отвратительного и ужасного существа. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.